Что случилось? Почему журналистов и крестовых нет? А что? В смысле? Неинтересно правду показать? Как людей ее кухоми и банальными называют? Будьте любезны, что у нас буквально на секунду 15 сентября. Угу. Спасибо, Ромашка. Угу. в должности? Юрисконфорт юридического отдела. Я вам поясню, значит... Э... Значит... Э... Пояснения давались, а, у, так как, ну, в, в общем, поднимались, по крайней мере, по нашей, по юридической, по юридическому отделу, были ли взыскания применены, применены к вот погибшей, поднимали, отдел кадров тоже поднимал информацию, привлекалась ли она, допустим, за... Ну, вот, участвовала ли она там в каких-то конфликтных ситуациях были ли жалобы на нее или все, что, я не знаю может быть там ну, наверное проводилось по крайней мере ну вот за это могу сказать а там что еще как бы я являюсь юриспонсором юридического дела и кто-то кому-то угрожает официально как бы претензии в отношении старшей медицинской сострее деления о том что вот в части как? Нарушение ознакомления с графиками, да, недовольство со стороны э, коллектива. Меня допрашивали в следственном отделе, и были предложены ответы. Да, нет, не знаю, поэтому абсолютно точно вам тут не могу ответить на этот вопрос. Угу. Да, конфликты есть, да, бывает, точка. Следите достаточно подробно дал показания, вопросов к данному или нет. любые вещи можете оставить на скамеечке. Итак, вы в качестве свидетеля устанавливается ваша личность. Назовите, пожалуйста, вашу поминую мелочь, что и, и место рождения. Шевченко Татьяна. А, так, Скажите, пожалуйста, даже гражданство вашу назовите. Так, где зарегистрированы проживаете? Фактически проживаете? Место работы ваше? А, Юридический отдел, бюджетное учреждение Хантамансийского автономного округа Югры, Сургутская клиническая травматологическая больница. Угу, в должности юрисконсульт uh, юридического отдела. Образование, шесть семейное положение. Начвилин дети лице вот это. Итак, будьте любезны, что у нас буквально на секунду пятнадцать снимите. Спасибо большое. Итак, Ваша личность установлена по паспорту. Размер вам Ваши права и обязанности. В соответствии с 351 Конституции Российской Федерации, вы yeah, sure yes. не обязаны следить за ответы в себя самому субтитров, без тех Вам Ваши права и обязанности понятны? Да, понятно. Скажите, пожалуйста, знакомы ли Вам подсудимые и потерпевшие? Подсудимые, да, знакомы, а потерпевшие – нет. Вот это, что мы где-то. Не нет, нет. А скажите, пожалуйста, с родственных отношениях вы состоите с указанными лицами? Нет. А в целом, как вы характеризуете ваши отношения, то есть рабочие, дружеские, знакомые? Отношения с кем? Ну, вот с подсудимой и с потерпешкой. Потерпешкой вы сказали, что вы не знаете? Нет. С подсудимой? С подсудимой, рабочие, по работе только контактировали. По работе. Благодарю. Итак, неприязненные отношения имеются указ... указанные лице? Нет. Не имеются. Благодарю. Итак, в таком случае я предупреждаю вас, что задача, заведомо ложных показаний, идет за отказ задачи показаний свидетель неизвестной ответственности в соответствии с 37-38 главного кодекса Федерации. Итак, уголовная ответственность вам понятна? Да. Будьте добры, пожалуйста, подписку, ваше применение имя, имя, отчество и Итак, подписка свидетеля. пожалуйста, государственная длина, у Скажите, вы когда работаете в респондентах? С 2003 года. Что Составление договоров учреждения с другими юридическими лицами. Значит, участие... Допустим, я являюсь членом комиссии по проверке рабочего времени. В том числе по доверенности представляю интересы учреждения в гражданском судопроизводстве. А, скажите, вот ближе к стрельнему, скажем так, учреждения, подверги проводятся по поводу рабочего времени, mm -hmm. да? А, допустим, акты составляете выход на работе или еще какие-то нарушения довольно ступень на Акты составляем, что по итогам проверки выявлены такие факты, кто был, кто отсутствовал в рабочее время. Вот. И затем, значит, составляется письменное. Нет, мне просто не прописано, просто вы занимаетесь этим? Да. Занимаетесь, по-любленным акциям в том числе, да? Да. Прошу, скажите, пожалуйста, в 2014 году поступали какие обращения от сотрудников? Полиция, они согласились другие нарушения, которые считают, что в учреждении а -а -а. 21 -го года учреждению поступило два обращения граждан. А одно было анонимное, без подписи. Но указано, что коллектив отделения реанимации. Ни фамилии никто ничего не было указано. Кто не подписался. А как поступило? Оно было, поступило в канцелярию, был присвоен уходящий номер. Официально. Если не ошибаюсь, по-моему, оно приходило к потому что был, по-моему, к обращению приложен конвертик. Какого-то конкретного адреса там, по-моему, не было указано, то есть куда можно было бы направить ответ на это обращение. было обращение? Обращение было... Точно сейчас не скажу, но примерно что э, там какая-то вроде несправедливость по отношению к работникам, э, отделение реанимации к сотрудникам. С чистом. Чисто. Кто-то конкретно вот приведем, потому что если кто-то конкретно будет, в целом условия туда не устраивают. Я сейчас затрудняюсь вам ответить. Mm -hmm. Я точно не помню. Не помните. Uh -huh. Вы можете еще обращение Да, было, было практически одновременно еще. Я не знаю, там разница у них. Все, допустим, сегодня одна поступила, завтра поступила другая. Было еще одно обращение граждан. Но там касалось опер блока, Что там, значит, кто-то кому-то угрожает в части там тоже что-то несправедливо относятся вроде по трудовой деятельности тоже что как бы высказано недовольство со стороны коллектива не коллектива а по-моему там конкретно был женщина писала что вот у нее такие то такие то есть как сказать ну, она считает, что нарушение со стороны администрации в ну, отношении к ней. С первого... у вас... с дела у меня а, скажите, есть выступления, ну, как в принципе вы это называете, это было обращение, дало претензии, что это было, как это у вас оформлялось и слижилось? Это... Дома... В канцелярии был присвоен входящий номер. Обращение гражданина номер такой то такой-то даты. Да. да, давайте, да, давайте. А, Какие действия поступило вам? Что вы в сделать без обращения? Ну, я сначала не знала, что она поступила, как бы, по. Это я чуть позже узнала. После того, как поступила жало, ну, это обращение, значит, по учреждению был издан приказ создать комиссию значит, не менее трех человек. Я была в составе этой комиссии, член этой комиссии, для того, чтобы, значит, провести анкетирование, то есть письменный опрос сотрудников отделения реанимации. Вот. И затем, значит, в том числе провести проверку рабочего времени, также выделение реанимации и потом, значит, сведения, которые комиссия как бы вот, выявит, значит, предоставить руководству, ну как, как довести до сведения, что что какие обнаружились факты, подтвердились, не подтвердились те, что указаны в жалобе, в обращении гражданина. Скажите, а, кому вы исполнили обращение, кто исполнял приказы, которые составе комиссии, вам в этом ситуации, нет, я приказы не составляю. Приказ был доведен мне под роспись, что я в составе комиссии нахожусь и обязана выполнить какие-то какие действия. А исполнителям был здесь на продажу? Можно mm -hmm. в юридическом отделе? Выводить. Кадр? Кадр нет, навряд ли. А, возможно, готовила начальник юридического отдела Наталья Владимировна Паницына. Да, да, ну, да. Не трешно, да? Получается, -за комиссии, кто еще Исполняющий обязанности начальника отдела кадров Краснова Оксана Юрьевна, экономист планового экономического отдела Моисейнко Ольга Ивановна, представитель профсоюзного комитета учреждения Бибякина Татьяна Павловна. Вы проводили Я принимала участие непосредственно при, когда проводился письменный опрос сотрудников отделения среднего и младшего персонала. Участвовала в проверке рабочего времени и после того, как было проведено письменное анкетирование, я непосредственно обрабатывала анкеты и готовила проект. Как заключение комиссии для руководителя. Скажите, в нарушения значит, было выявлено то, что в обращении указывалось, что с графиком работы средний младший медперсонал отделения ознакомят не за месяц как-то положено, а бывает, что и позже. Но, как бы тоже, да, эти сведения подтвердились, но как бы было выяснено и то, что это фактически не всегда возможно сделать. Почему? Потому что кто-то, бывает, уходит на больничный или... Ну, как бы не всегда старшая деле отделения успевала, да, вот тут коллективных почему? Да. Каких-то нарушений, вот прям нарушений, нет? каких-то причин по режиму практика работы практически. Нет, таких нарушений не было выявлено. Вот этот, по крайней мере, момент, да, как бы подтверждение нашел, но обстоятельства и такие и, были. У нас, у нас, у нас был что каждый проблем, да? Да. По итогам анкетирования, какие вы дела? Развитие сначала. Как проходило? Анкетирование проходило в кабинете начальника отдела кадров. Значит, присутствовал непосредственно исполняющий обязанности Оксана Юрьевна Краснова. Я присутствовала с самого начала. Значит, Вообще, самую первую анкету была предоставлена для заполнения старшего отделения вот Ольги Владимировны Матвеевичу. Она заполнила ее в присутствии меня и представителя профкомы Бьякиной Татьяны Павловны. Почему сначала дали ей запомнить, что ну, она тоже как сотрудник отделения, тоже должна пройти обязательно анкетирование. Вот. И с другой стороны, как бы, ну, если... Человеку понятно, вопросы, что не нужно будет менять вопросы в анкете для других сотрудников отделения. И затем уже значит, было проводилось в кабинете начальника отдела кадров письменное анкетирование. Значит, приходили часть сотрудников, там человек, я не помню, 4 или 5, значит, они, им были предоставлены стулья ручки, значит, анкеты, вот, они садились, им устно объяснялось, что поступила анонимная жалоба учреждения и для выявления всех обстоятельств ситуации, значит, принято решение провести письменный опрос, анкетирование. Значит, сотрудники знакомились с анкетой, заполняли, если у кого-то какие-то возникали вопросы по уточнению вопросов, значит. Мы им давали пояснения, вот, они заполняли. Одновременно, значит, сотрудники средний младший медперсонал, значит, они знакомились, на столе лежал копия порядка проведения аттестации. Они с этим знакомились. Была еще распечатана статья 62 Трудового кодекса, в которой говорилось, что сотрудник может обращаться к работодателю за тем, чтобы получить копии приказов, копии выписки с трудовой книжки, справку НДФЛ, ну там вот кому для кредита или еще что-то нужно что они могут обращаться напрямую к работодателю, и в течение трех дней ответ, справка, либо иной документ ему должен быть предоставлен. Вот. И пояснялось, что при этом обращаться работник отделения может напрямую, значит, в канцелярию писать письменное заявление, вот, его регистрируют и потом непосредственно передают в тот отдел, где готовится документ. А не значит, первоначально обращаться к старшему, уже как бы через старшую запрашивать необходимые работники документы. Кроме того, на столе также лежала копия, значит, кодекса этики и поведения работников бюджетного учреждения Сургутская клиническая травматологическая больница для ознакомления. Вот. И, значит, работник заполнял письменную анкету, Значит, расписывался, сдавал и затем ознакомливался с этими документами. И под роспись ознакомливался, был лист ознакомления, там четыре графа указаны за каждый документ, и они в каждой графе расписывались. Вот. И, значит, после того, как человек заполнил анкету, расписался в листе ознакомления с документами, он был свободен и все, он уходил дальше в отделение обратно. Скорее всего, что Наталья Владимировна Паницына. Нет. Нет. А к приказу были... я поясню. Когда меня э, ознакомили с приказом, что я э, как член комиссии должна вот, проводить письменное анкетирование, к приказу был э, приложен уже э, опросный лист, то есть форма опросного листа со, со всеми напечатанными вопросами. А, ну, мы указывали, что да, они заполняли фамилию инициалы, ну или имя, отчество, а в конце они расписывались. Скажите, в связи с чем мы все снова с в связи с чем? Конечно. А потому что в обращении анонимном было указано, что вот значит, недовольство в сторону как бы, старшими медсестры отделения, что через нее запрашивают справки, выписки там из приказов или что-то по трудовой деятельности, что это очень все долго оформляется. Значит. И, поэтому э, да, поэтому разъясняли, что они имеют напрямую обращаться. Вот, что как бы она не, как сказать, ну, не обязательная инстанция в цепочке получения необходимой информации. Mm -hmm. а, по анализу, анализ амбритирования вы проводили результаты. Да. Какие выводы, собственно, были сделаны по аудитированию? Значит. Большинство опрошенных значит, вопросы были, знаете ли вы о, допустим, конфликтах между работниками там, и старшими или между работниками и работниками. Значит, кто-то отвечал, нет, не знаю, не в курсе. Кто-то писал, что да, конфликты есть, но как бы там какой-то поясняющей информации больше не было. Да, бывает, точка. Вот. Кто-то писал, большинство как бы, ну, не указывали на это. Значит, э, вопрос, что знаете ли вы э, там, о, о фактах нарушения исполнительской дисциплины, что кто-то опаздывает, не опаздывает, прогуливает, еще что-то. Многие писали, нет, не знаю. Вот. Знаете ли вы э, значит, график работы, как вы работаете, на это, да, все отвечали положительно, утвердительно. Да, знаю, да. Вот. В жалобе еще была э, э, как бы претензия в отношении старшей медицинской состреотделения о том, что э, сотрудники средней, за младшим, не знаю, наверное, средней, э, должны периодически писать э, квалификационные, там, тестационные работы. Значит, и они э, якобы к ней обращаются за помощью в написании, она им отказывает. Вот. И поэтому э, тоже, э, как э, вынуждена мера была, что сотрудников отделения повторно знакомили с приказом о проведении аттестации. Почему на вопрос э, по анализу, иначе, на -то? Это тоже было жалобой? Ну, как бы, конфликт это первое, что, как говорится, вспомнила. сейчас вот начинаю рассказывать, и у меня счет еще там вспоминают. Я сразу сейчас дословно вам не воспроизведу даже содержание этой жалобы, обращения. Ясно. Знакомили заключение к северному? Да, да. Сделала письменное заключение, указывала, что было опрошено письменно столько-то человек. Только-то не было там один или три человека не было, но там кто-то на больничном, кто-то в отпуске вне пределов города. Остальные как бы были опрошены. Значит, опрос проводился в течение нескольких дней. Вы знакомились с той нашей Нет, я не знакомила. Заключение знакомилась? Нет, заключение для руководителя. Для руководителя. Я знаю, что по выходу из отпуска в начальник юридического отдела она готовила ответ на это обращение. Единственное, просто я не знаю, ее как отправляли, куда. Скажите, личные, какие то беседы проводились? По поводу чего? По поводу... Ну, нет знаете, а но астроном... ну, мне по крайней мере нет Важно, да? да то что вот я официально да Допустим, была ознакомлена, да, содержание всех анкет, выводила там статистические данные, сколько человек там знает там, положительно, ответительно или там какой-то иной ответ. Но если честно, вот, допустим, я не поняла по результатам анкетирования, кто писал. А, скажите, было ли в данном обращении какие-то последние... о том, что а, девчонка... Именно на крючок, потому что группа не соответствующая должности поведения поведение крючок имеется в виду крючок. А движение ее к собой. Почему? Почему? Почему? Я сейчас не помню точно. Не помню точно. Какие-то конкретные ситуации, которые происходили с мамой крючок, зачем она было, что-то в этой обращении. Не, не помню, не скажу. Скажите, вам, получается, в последующих также не было известно о комиссии Жанны? Уже... Нет. Uh -huh. а, скажите, Ташмакабетова и Жанна вам знакома? В каком плане? Ну, вы знаете ли лично? Лично нет. Лично вы не знаете? Получается. Ну, ну а как, она сотрудник, допустим. Я иду по коридору, я могу поздороваться с человеком, которого я абсолютно не знаю. Просто знаю, что в лицо она у нас работает. Я, допустим, часто ее как бы вот вижу. Здрасте, здрасте, все. Может быть, с ней также здоровалась. А вот чтобы знать, что это она, это именно она, ну, не скажу. Лично не знаю. нет. Нет. Нет. Матвейчук, вам хорошо знакома? Ну, она знакома, мы если и приобщались, то по работе. А вы можете ее показать? Ну. Ну как человек не знаю я с ней на, на личные темы не общалась а по работе могу сказать что она руководитель среднего и мальча персонала в отделении а, но ну, спокойно уравновешенная если какие-то у него вопросы возникают она бывает что приходит в юридический отдел спрашивает какие-то моменты вот ну как бы с положительной стороны могу ее характеризовать в плане общения. Угу. А ты 30... спросили, что первая что есть вопросы. Понятно, в Были какие-то замечания, дополнения Матвейчук, которые с ним После того, как она заполнила? Угу. Нет. Нет. Скажите, а цель проведения проверки какая? Выяснить, значит, действительно ли факты, которые были указаны в обращении гражданина, в действительности, то есть какие там были указаны вопросы, действительно ли они имеют место в учреждении, в трудовой деятельности, в отношении коллектива между работниками, между работниками, вот руководителем старшей медицинской сестрой отделения. Скажите, ну учитывая, что обращение было описано, если в том числе вы показали с ней, какая-то беседа проводилась в данном факту, чтобы выяснить свою мию, с других картой. С Ольгой Владимирович? Но отдельно нет, не проводилось. Ну и следует договоренно которая для вас по данной проверке. Да. Также запись кому-то. Да, на дисках передавали. Да. Скажите, по э, случаю того, что Шиповера и Жан э, закончились в 1921 году, был данный факт, проводились? Проводились. Что за проекты, Приезжали несколько человек из Департамента здравоохранения в МАО Югры, проводили устные м -м, опросы, в том числе меня опрашивали, как члена комиссии, вот, кто проводил письменный опрос сотрудников. Вот, ну, это то, что я знаю может быть еще какие-то были проверки но ну, я за те моменты вам уже не могу ничего сказать ну получается проверка в соответствии с мультивостанем а ну вот это анкетирование оно тоже как но, про проверка по поступившей после, жалобы. Получается, смыслы, жалобы не по обращению а после например или дебатами или дебатами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 Ну, вот, участвовала ли она там в каких конфликтных ситуациях, были ли бы на нее или все что-то. Я не знаю, может быть там, ну, наверное, проводилась, по крайней мере, ну, вот за это могу сказать. А там что еще? Как бы я являюсь юрисконсультом юридического отдела, и не все документы как бы доводятся в обязательном порядке до моего сведения, поэтому абсолютно точно вам тут не могу ответить на этот вопрос. Скажите, в 2019-2021 году, что вы обедом в высшем разводе вы составлялся, вы акт не Мной нет, такой акт не составлялся. нет? нет. А вообще здесь составлялся или нет? Не знаю, затрудняюсь сказать. А у вас в отделе, помимо вас, клинического заведующего работают, вы предпоедите на руководителей? Ведущий юрисконсульт Андреяшкина Юлия Николаевна. Скажите, а в обращении были вопросы по-моему о претензии поводу нарушения обязанности по прибытии? А а, а, а, а, а, а, а Точных формулировок я не помню. Подсидевший, пожалуйста, вопросов? Вопросы не имею. А, вопросов нет. Немец. Все вопросы, которые были в форуме, не пожалуйста, вопрос. Нет, нет, Защитник. Да, есть Пожалуйста. Татьяна Сергеевна, скажите, на момент проведения проверки, в которой вы участвовали, вам известно было, что анонимный зал составил составлен в был такой вопрос Был в вопрос в общем. Известно ли было, что кто-то? Я сейчас конкретизирую. Нет. В смысле вот это? Нет, мне не было известно, кто составил. А вам кто-то сообщал э, в последующем о том, кто составил эту, эту анонимную жалобу, анонимное обращение как-то определить. В частности, что ее составил Ташмагамбетова? Вам кто-то об этом говорил? Нет. Вы точно думаете, что вам не Я вам поясню. Значит, я за этим моментом не отслеживала строго. Вот. То, что мне обязано было работодателем, я провела свою часть работы. Остальное, ну, поскольку постольку. И, если честно, я на этом не акцентировал внимание. Но вы вообще знали, что... Когда-то, может быть, узнали, что вам что анонимное обращение направляло тоже кандидатам? Что... Ну, это мог составить и кто угодно. Вам никто об этом не говорит. Может, и говорили, я не обращал внимания. Я к чему сейчас уточню вопрос. Вы кому-то вообще сообщали о том, что вам кто-то говорил? В частности, вас запрашивал следует следовать? Сначала. Вы допрашивали Меня допрашивали в следственном отделе. Да, когда это было? Вот после случившегося. Точную дату я не помню. Но лежал, было уже прохладно, уходили в теплых куртках. Точную дату я вам не Вы следователи говорили о том, что э, анонимную жалобу, впоследствии стало известно, что анонимную жалобу направила Ташмагометов. Вы следователи говорили? Я не помню такую. Не помню. Скажите, а каким образом были составлены вопросы в анкете? Это было, это было в форме тестирования, где предлагались варианты ответов, либо это ну, был задан вопрос, и в свободной форме мог э, ответить Вопросы были разных видов, поясню. Часть вопросов была в виде тестирования, то есть был задан вопрос, и были предложены ответы. Да, нет, не знаю. Вот. А некоторые вопросы были, э, то есть был задан вопрос, и было отведено несколько э, линий, просто места, чтобы человек собственноручно мог э, писать информацию, которую он знает. В ходе проведения этого вопроса, от кого-либо из опрашиваемых э, из числа законодательного отделения какие-то жалобы, претензии вам например, высказывались? Мне нет. А вы всегда находились при анкетировании всех сотрудников? Да. Все. Я И поясню. Вы с чьей-либо стороны высказывали по поводу проведения этого анкетирования? И по поводу состава вопросов? По поводу проведения анкетирования недовольства жалоб не было. По поводу вопросов тоже жалоб не было. Просто было несколько так, что именно по вопросу, знаете ли вы о нарушениях исполнительской дисциплины, несколько человек спрашивали, что значит исполнительская дисциплина. Мы им тут же отвечали, что это включает в себя соблюдение Режима рабочего времени, то есть опаздывает, не опаздывает человек, выполняет ли он распоряжение вот вышестоящего должностного лица, пояснения давались. А, у, так как анкетирование проходило непосредственно в кабинете начальника отдела кадров, некоторые сотрудники задавали вопросы, то, что касались там отпусков чуть-чуть уточнить, там еще что-то, может то быть, какие-то моменты. Это было в темпе, да? Нет, они эти вопросы уже как бы задавали после того, как они заполнят письменную анкету. Ну, Там... Это уже по своим вопросам? Ну да. Такой вопрос еще. Сейчас. Анкеты были анонимными, заполнялись анонимно или человек подписывался? Человек подписывался. Внизу, в конце, после всех вопросов, или в, в начале, по-моему, в начале указывали фамилия, имя, отчество или инициалы, ответы на поставленные вопросы, и в конце человек просто расписывался. Просто расписывался на фамилию? Нет, фамилия ну, в начале да, была. Содержалось ли в жалобе сведения о том, что сотрудники... Отделение со стороны ключов подвергаются подвергают хамскому глубокому отношению. Я сейчас не помню точно, не скажу. Соответственно, вы и не помню, наверное, директор, поэтому если содержал. Ну, в общем, то, что я готовила заключение по, по проведенной работе, по крайней мере, такого не, подтвержд... ну, не нашли подтверждения. Вот в части. Как, нарушение ознакомления с графиками, да, но тут. Спасибо. Mm -hmm. Благодарю, что я прошу Государственная деться. Пожалуйста. А вам вот во время проведения анкетирования говорила, что она знает, что написала прощения? Она говорила, это не во время анкетирования, а уже, по-моему, там сколько-то... Или день, или два, или три прошло, она заглянула, что-то она спросила по работе и ну, сказала, что а я, говорит, знаю, кто написал. Ну и все. А говорила? Нет, она не говорила кто. Скажите, вам известно с большим ответогом беседы в руководством производились? А, а, За это я не в курсе не могу не вам пусть... сказать. Нет, не знаю. Какие-то уроки поступали, вам известно? Не могу сказать, не знаю. В а начале юридического отдела у нас не беседа? Нет. Не беседа? Могу пояснить, э, все три сотрудника юридического надела, отдела, э, мы находимся в одном кабинете. В одном кабинете? Mm. Да. И если бы даже бы была какая-то беседа, ну как бы. Было бы Ну, в целом, если бы шею, пожалуйста. Благодарю, пожалуйста, где вопрос. Попросы у нет вопросов. Посидем мы. нет. Зачетник нет так вопросов более не поступило. Спасибо, можете видеть, можете ли вы со что что вы не Поставьте. Поставьте. Поставьте. Поставьте. Поставьте. Поставьте. Поставьте. Поставьте. Поставьте. Поставьте. Просто численные предательства имеются до разрешения вопроса предложения. Я прошу стребовать в следственном отделе такой суббот из камеры хранение общественных доказательств, как с документами, проведение служебного расследования к факту а, претензий, которые заятые у Спития Шевченко. Мы однократно на задаем вопросы по аркетированию. Как раз эти все документы имеются, и хотелось бы их исследовать. Ну и при необходимости, возможно, предъявляет. Кто? Шестой. Сейчас все с документами о проведении служебного расследования по факту претензии 14.10.2021 -го года изъятный исследователь Шевченко в Санкт-Петербурге и вещественных доказательств Следственного отдела по городу Сургутова. Данные документы... Да, верно. А данные документы к материалу дела, насколько функция, не приобщались, правильно? Не приобщались, они в камере хранения находятся. Ну, я имею в виду в копиях. В копиях, да? Благодарю. Итак, пожалуйста, по теперь, что ваше мнение возражает. Пожалуйста, достаточно описание. Пожалуйста. Вот, или так, соцсуществует мнение от сторон, предлагает необходимость ухода с представителя а подержка, чтобы удовлетворить и, и истребовать вещественные доказательства в с документами о проведении служебного расследования в фактах претензий от 14.50 и 21.00 года, в котором принадлежа к предупреждению вещественных доказательств следственного дела по городу судов. Итак, в судном постановлено ухода с Еще что? По отложению, но поддерживаем. ваше мнение? Поддерживаем. Подсудимая. Ну, в смысле нет. Конечно, да, поддерживаю просто единственное нужно уточнить представитель потерпевшего. Может быть, свидетель по нам сведения понанно для принимания исследования для человека. И... Свидетель достаточно подробно дал показания. Вопрос, к данному свидетелю нет, учитывая, что анкетирование было именно, да, указано фамилией, в том числе тех граждан, которые свидетели не поступают. У меня вопрос Шевченко Пожалуйста. Об оглашении? Еще раз. раз, а? раз Нет, с джеки года. Или, не необходимым рассмотрением головы положить на более позднюю дату. А, свидетельствует на какие-то заседания более-менее Итак, по дате... А, у нас да? 11 -го. 11 -го с утра, по да, ну, к сожалению, у нас дежурство, поэтому судебное заседание откладывается на 12 часов, ой, прошу прощения, на 12 апреля 2023 -го года на 14 часов 30 Итак, на сегодня судебное заседание облигается в открытом Благодарю.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 что случилось? Почему журналистов и тристов нет? А что? В смысле? Не правду показать? Как людей купюрами баранами называют? А, Серега, ты как? Куда? минут не, не А, нет. А что не, не надо, я пешком пойду. тут рядом довольно пошли. Сюда. Ага, а тебя подождать надо, да?